есть Вопросы. На ответ мончек я буду говорить о себя. А вы вот пишите в комментариях. Следующий вопрос. Как вы предпочитаете проводить свободное время? Ну, я люблю быть с друзьями, я люблю, я люблю читать. Да, да, да вы меня слышали, читать это уже не Ходите ли вы в любой, То есть дополнительные там, занятия, танцы, свадьбы. Да, я хожу на танцы, я хожу в Ромах, в Англии. Еще, хотите конечно. сколько у вас будет друзей? Mm -hmm. друзей у меня нету как бы просто приятели mm. снимаете ли вы видите mm -hmm. ну, конечно я буду да. много людей не проводите YouTube. ну как сказать не очень много но я в один день могу видео лет mm -hmm. любите ли вы здесь в группа Mm -hmm. Конечно, наверное, сели бы. Много любви, не пробовали эти друзья. Очень много. Когда вы начали говорить? На ну, сколько лет? Opa, а я не знаю. Зато маму спросить. Ваша любимая любви, как у mm меня? -hmm. Да, я не знаю. Уважаемый улиц, наверное. Mm -hmm. Что бы мы хотим на следующее день рождения, к следующему ну, я, я не знаю, у меня как бы все есть, не знаю, что подарить, то я а Вы напишите мне в комментариях ответы. Вот. Это первое, что я дальше хотела спросить. Второе. Напишите мне в комментариях помимо ответа на вопросы. еще что бы хотелось, чтобы я сняла ваши видео было что? Я не знаю, мои идеи кончились. Как бы, может, он бы сделать. Я вам сейчас предложу кредит, подождите. Mm. Первая, курсы. Вторая, конкурсы. Третья, правила Д. Да. Речный. Четвертая. Четвертая. Обзорные игры, наверное. Пятая что-то будет. Не знаю даже. Пятая. Хотя бы это камеру не было. Эм. Ну не знаю, там про технику разум. и все такое. И что мы Первый второй квадрусы, третий различных Игры, напишите мне это тоже в комментариях и еще напишите я, сидите вы в окей? как бы еще я хотела поговорить с вами на тему я не знаю, что я не тут чтобы такие короткие было, это просто меня на с волосами сейчас просто у меня когда я снимаю резинку, у меня сейчас лысенька, я не хочу волосы, потому что у меня там на голове тоже прически есть, ну, так вот. когда я, я стала там расчесывала, сейчас у меня они вообще не хочу у меня как бы волосы просто соряны, когда я снимаю резинку, у меня волосы делаются то форма, которая была прическа. Например, если я остальную разсоль, не буду лесеть. Могу пожать. Могу Сейчас Вот. Я не нужна, даже пластик уже есть Сейчас еще раз покажу. Нет, раздражает. Это было сидеть так. Так что напишите мне еще, не да. знаю, пишите мне, что хотите. Будет да. приятно. Подписывайтесь, ставьте лайки, мне будет приятно, наверное, для да. меня наверное творится много видео. Найдите да. еще там какой-нибудь. Вот, пишите да. да. мне ваших животных. Я живу животных и я в следующем видео сделаю оборудование. Вот в этом видео я забрался на человека. Я над этим делаю. Ой, я еще придумала. Может мне и так делаешь? Не знаю. Показывается визор на животных, на игры и... Не знаю. Может было бы мне идеи помнить. Ладно, увидимся в следующем видео. Пишите мне победу.